Всем привет, меня зовут Светлана, я работаю в компании Atom Group, занимаю должность HR-директора. Сегодня мы проводили групповое собеседование, нам помогал Александр в этом, большое ему спасибо. Для нас это новый формат собеседований, мы этого не практиковали. Могу сказать, что за такое короткое время, да, за три часа, было очень продуктивно. Мы не теряли свое время и сэкономили время людей. Поэтому будем практиковать собеседование и дальше. Результатом скажем, нашей сегодня встречи, собеседования, было то, что мы отобрали из группы кандидатов одного, который, на наш взгляд, показался более перспективным среди всех остальных и продуктивным. В общем, это наш человек. Надеюсь, он выйдет к нам на работу, и мы сработаемся.